Всем привет, с вами Макс Репьев и вы вновь на канале Репей, курортная недвижимость, которую сегодня, кстати, сильно заливает дождем. Я наждел дождевичок, надеюсь, что меня это спасет и мы сегодня будем с вами смотреть район Мамайки. Конечно, не самая лучшая погода для района Мамайки, потому что это именно такой курортный район, находящийся в центральной части Сочи. Ну, не в центральной части, но ну, рядом с центром, тут недалеко, в принципе, это все находится. И его, конечно, хотелось бы показывать именно в солнечную ясную погоду, чтобы у вас было хорошее понимание, где мы и вообще, наверное, давайте расскажу вам, как выглядит наша структура Репей Realty. и каждому менеджеру у нас принадлежит какая-то определенная локация, вот, кстати, пока проезжаем фазатрон. По смотрите, поставили перила на э, ограждение балконов какой-то заборчик здесь сделали остекляют этот корпус, в общем, выглядит это вот так так вот, э, наше агентство работает следующим образом, полгода назад примерно я разделил ребят на локации и каждый у нас занимается отдельным местом это очень удобно, что при каком-либо клиенте, вот абсолютно любом, который заходит нам в агентство, он может получить весь спектр услуг по Сочи, потому что каждый менеджер знает, к кому обращаться. И сегодня мы находимся на Мамайке, и ей у нас занимается та самая харизматичная, милая блондинка Евгения. Вы ее, в принципе, много раз видели, и она у нас конкретно отвечает за Мамайку. Мы приехали, господа, с вами в жилой комплекс Мадрид, и здесь мы с вами сейчас будем смотреть... Ну, погодка сегодня, конечно, крайне не очень. Вот это наша та самая милая Женечка. Еще стесняется. Короче, мы пришли с вами в жилой комплекс Мадрид. Да, здесь есть зона. У Жени у самой, кстати, здесь есть квартира. Вообще, почему ты ее себе купила? Вот расскажи просто. Здесь есть бассейн. Это район Мамайки. Для чего? Изначально для аренды. Я выбирала тогда, очень много смотрела между Метрополь, а, между мадридом четвертым посейдоном и в итоге мне очень сильно все-таки а, именно хотелось бассейн и выбирая между метрополием и мадридом я mm -hmm. выбр выбрал а, все-таки мадрид по той причине что здесь до моря буквально 3-5 минут пешком по, по красивой набережной а пойдем в бассейн поэтому пойдем? пойдем с другой стороны пошли ну а вообще почему именно район мамайки же он ровный я люблю низ Мамайки, да, опять же. Ну да, мы про верх вообще не говорим, потому что он нас особо не интересует. Да. С а -а -а. погодой нам, конечно, тебе сегодня вообще потвортило-потвортило. Нереально, да. Так, Почему? и ты говоришь, что это низ Мамайки, бассейн, ты хотела под сдачу, и, в общем, ну, твой в принципе, взор да, пал сюда. И да, и считаю, что сдается она достаточно неплохо угу. для аренды, супер, потому что все ведутся на бассейн, всем нравится, картинка красивая вот этот вот. бассейна. Он, Но кстати, не маленький здесь, комплекс, достаточно хороший. Его а, именно по фотографиям, да, РНБ снимают хорошо, то есть, поэтому я, мне нравится в этом месте. У нас здесь есть питьевой фонтан, детская площадка, также есть выход на набережную. Блин, ты так быстро ходишь, у тебя такие длинные ноги, что и вообще я за тобой не успеваю. Ну, странно, что -то ты то не успеваешь. Так, это значит, у нас выход на набережную. И набережная самой Мамайки выглядит так. Она, на самом деле, недавно была построена, но еще когда фазотрон сделали, вот, кстати, видите, там освещение говорит на каждом этаже. Вот этот мост-крест, как он там? Мост поцелуев. А, да? Да, даже так его. Целовалась здесь? Ну, только с детьми и со своими. Женя, ну, надо было целоваться, ну, конечно. Вот в следующий раз обязательно. Вообще находимся мы в самом низу Мамайки, и вон там вот уже расположилось море. Вот жилой комплекс Поседон, мы тоже, да, по-моему, то должны да, сходить к нему. И показать. мы начинаем именно с этого пятачка, потому что мы в принципе все здесь и посмотрим. Пойдем теперь дальше, тогда продолжим знакомиться именно с инфраструктурой самого Мадрида. А вот у тебя здесь квартира, она какой площади, за сколько ты ее сдаешь, скажи, пожалуйста. Она небольшая, она 25 квадратных метров, 23, 25. А, ну, летом в сезон от 4 до 6 тысяч рублей. В сутки. В сутки, да. Если совсем плохо, то есть между заселениями ты смотришь, там 3-4 дня остается и не заселились, длинные заселения нету. Бывает, сдаешь за 3, но это как бы редко. А в ты основном... же при этом сдаешь ее в основном на длинные сроки, да? А, на то длинные... есть там 10 дней примерно, что ты да, такое говорила. Минимально, минимально, говорил. да, да, сдаешь на это. Но когда между заселениями есть время, ну, простое, no. я вот составляю низкую цену. Ага. и ее тоже забирает, Поэтому в месяц у меня бывает максимум два дня простое, остальное все полностью разбронировано. Расскажи нам, пожалуйста, сколько выходит у тебя в месяц ну прям доход именно с этой квартиры? Я ее сдаю через доверительное управление. У меня есть человек, которому uh -huh. я отдала ее, она ей занимается 500 рублей за сутки, за заселение она забирает. Uh -huh. Какие она еще затраты? То есть 10 суток 100 получается тысяч 5 5 рублей. рублей? Да, okay. 10 суток тысяч рублей я отдаю она ей занимается. То есть заселяет, убирает, там кто-то у нее а, ставит гелики, шампуники. То есть у меня все такое на уровне. Ладно, подписчиков интересует другой вопрос. Да. 100 тысяч месяц выходит? Да, конечно. А 150 выходит? Нет, не выходит. 120. Это а может... достаточно хороший показатель. Ну, при том, что ты... я давай отдаю за доверительное управление. То есть, если Но заниматься это... самим, естественно, всегда выгоднее. Но у меня не всегда да мало, кто... мало кто хочет заниматься самим, Жень, ты же прекрасно да, понимаешь. Конечно. Но я бы тоже не стал заниматься. То есть, есть люди, каждый должен заниматься, считай своим делом. Вот ты продаешь недвижку, пусть другие ее сдают. Все, Этим пойдем. Вот, господа, сама квартира, как вы видите, она полностью мебелирована. Здесь все абсолютно готово для сдачи, для собственного проживания, для всего чего угодно. Можно, в принципе, для отдыха ее использовать. И здесь 36,6 квадратных метров. Да. Сколько она на сегодняшний день стоит? Давай сразу про это поговорим, потом уже дальше будет. рублей квадратный метр. Так. То есть для этого комплекса это хорошая цена. Потому что за такие же деньги продают черновые. Да. А общая стоимость 13,500 рублей. И как вы видите, здесь уже полностью все готово для того, чтобы вы заехали. Стоит холодильник, беко. Здесь есть варочная индукционная или не индукционная. Я, кстати, индукционная эта поверхность или не индукционная? Меня постоянно повторяют в комментариях. Или это просто электроплита? Все, все, она нагревается. Жень, она нагревается. Ай, она не индукционная, она просто электроплита. Да, вот красненькое пошло. Ну и как вы видите, здесь достаточно небольшая такая кухня, но на четырех человек типа она рассчитана. Да, то сюда садится, кстати, садится? Не сдавалась в аренду Она использовалась для собственного проживания Так как собственник живет в другом городе Они приезжали сюда буквально на отдых а, Ну и в принципе При том, что это всему, всему комплексу Чуть больше полутора лет угу. То есть эксплуатировалась она не так часто И много Поэтому все свежее, новое, все достаточно красиво Да, аккуратно у да, у них так И с подсветочкой Здесь есть электрополы Да, и при этом электрополы разведены по контурам То есть вы видите, да, вот здесь Везде, где есть вот такие вот белые коробочки, это регуляторы. То есть, один есть вот здесь, здесь, в санузле еще есть, один, я вижу, вон там висит. То есть вы, в принципе, можете комфортно регулировать свою температуру. Я бы, честно говоря, немножечко поменял бы вот этот шкаф. Просто мне не очень нравится его задняя сторона. Ну, а в целом больше меня ничего и не смущает. Очень приятный диван, хорошая кровать двуспальная. Кто-то, наверное, скажет, блин, эту квартиру можно было разделить, но если бы ее разделили, получилась бы такая длинная кишка из э, самой кухни и длинная кишка Не из спальни. Том, как ее можно а, планировать по-другому, ее можно планировать mm -hmm. по банке, mm -hmm. то есть вот в этом месте, да? Ну, ну, Сматываем перегородками, да. да часть то есть и спальную, то есть кровать смещать уже туда но так как тут два выхода на балкон этот выход придется как бы проходить достаточно сложно через кровать или не пользоваться им совсем вот. но тем не менее окно есть пользоваться им будет возможно. пойдем кстати теперь выйдем на балкон потому что отсюда будет видно всю инфраструктуру микрорайона мамайки и вот жилой комплекс затрон, который я вам говорил в самом начале, на сегодняшний день активно достраивают. Здесь будут стоять еще два корпуса. Раз, два. И в дальнейшем будет такая красивая картинка, то есть все будет эксплуатировать. Там, кстати, еще один корпус стоит. И отсюда же, как раз, господа, очень хорошо у нас видно море. То есть вот, в принципе, оно. До него недалеко добираться. И вот снизу у нас бассейн. То есть в теории, конечно, можно прям с балкона прыгнуть. Но вряд ли, конечно, выживешь. Но, тем не менее, такая возможность есть. А, еще, кстати, здесь же в светлую погоду, когда у нас не облачно, хорошо же видно горы, правильно? Да. И там должны быть снежные шапки. Насчет снежных шапок я, конечно, не видела с этого комплекса. Ну, вообще, они должны быть, вроде бы. Возможно, конечно, не видно, но мне кажется, должно быть. Ну ладно, это не суть. Отсюда мы с вами можем рассмотреть инфраструктуру Мамайки, то есть сделана вот эта вот набережная, по которой мы говорили в начале. Есть сидячие места, где можно посидеть. Есть мост. Поцелуя в Женя, ты должна поцеловаться с мужем со своим. Ты его прям вытащи сюда и поцелуй его прям вот здесь да, вот на кресте. Да. Сделала, да. Да. И можно, соответственно, сходить на море. Мы чуть позже с вами посмотрим инфраструктуру Посейдона, потому что она здесь открытая и она здесь рядом и там очень много кафешек и всяких таких прикольных заведений, где вы можете также воспользоваться инфраструктурой. На сегодняшний день эта квартира стоит 368 тысяч за квадратный метр или общая стоимость ее 13,5 миллионов рублей и она готова полностью уже к употреблению. Если ты, говоришь, сдаешь свою, 23 у тебя квадратных метра за 90 примерно, ой, за 90, в среднем за 120 тысяч месяц, за сколько можно сдавать вот это Я думаю, ее можно также сдавать, то есть, если посуточно, то 5-6 тысяч рублей, а то и 7 тысяч. Высокий сезон? Высокий сезон летний, ну и 40-45 тысяч, это если на постоянный, да то есть До, на, а, на зимний период, если на постоянный, можно смело 50-52, да, то есть без повышения цены, без повышения стоимости да на летний период, то есть 50-55 тысяч. А ты вот семью. сейчас свою маленькую квартиру сдаешь? Я сдала ее, но она же у меня маленькая, и надо понимать, что у меня там может заехать один максимум два человека, uh -huh. я заселила девушку, которая живет. И плат 35 тысяч рублей в месяц. 35 за 23 квадрата вот такие цены господа то есть вы понимаете вот вам реальный пример который это все дело сдает в этом же комплексе и сейчас вам рассказывает конкретно свою историю как у него это все складывается поэтому я думаю что с этой квартиры если ты сдаешь свою по 56 но ну, мне кажется 78 потому что она как минимум в полтора раза больше чем твоя жизнь но ты знаешь самое интересное если бы здесь была выделена спальня, так. может быть, быть, да, может быть и 7, и 8. Но когда а, снимают через R&B, они не видят, есть ли у тебя спальня. Они в основном все ориентируются на фотографии. Кто-то спрашивает, а кто-то бронирует сразу, да, то есть как есть. И а, для, в принципе, для аренды Площадь не сильно влияет, честно говоря. Вот сколько я наблюдаю, да, то есть влияет местоположение, комплекс, да, то есть mm -hmm. еще что-то. Инфраструктура, а инфраструктура рядом, комплекса, да. Но не так сильно влияет площадь. То есть купить 23 квадрата и 36 ты ее сдашь быстрее, да. То есть, ну, и может быть, ну, выгоднее тысяч на 5, да, если на mm -hmm. долгий срок. А для посуточной аренды не всегда бывает... Именно так, что квартиру ты можешь сдать намного дороже. Ну, может быть, на тысячу, на две максимум. Интересно. Да. Но здесь можно благодаря вот этому ригелю спокойно отзонировать всю можно, эту историю. Да. То есть сюда унести спальню. Вот на самом деле решение очень простое и достаточно дешевое. То есть вот эта вот вся перегородка выйдет вам... ну максимум, вот прям максимум 100 тысяч, вообще как бы среднее за 50 можно найти, но если вы захотите поставить хорошую с мембраной такой в центре которая будет шумоизоляционная то вы потратите примерно соточку она будет сдвигаться, то есть у вас здесь будет полное пространство, немножечко можно передвинуть кровать, поставить ее вот так но отзонировать вот эту часть и здесь сделать просто полноценную кухню, а здесь сделать полноценную спальню тогда возможно она будет сдаваться дороже да. но не факт, да. так еще господа санузел-то вам не показали, выглядит он вот так все, что вы здесь видите, все остается санузел приятный, хороший и квартира, соответственно, тоже. Вы ее также можете увидеть у нас на сайте, она там есть. И если что, то обращайтесь к Жене, ее контакты тоже есть на сайте. И она вам покажет вообще все по Мамайке. Мы же сегодня вопрос показываем интересные три варианта, которые здесь есть. Для того, чтобы вы понимали, что Женя у нас занимается этим районом, если вы любители Мамайки. Но и помимо этого, она еще занимается другими районами. Об этом будет другой видос, мы сейчас просто вам показываем здесь локально. Вот, господа, двигаем дальше нам в Посейдон. Вроде дождик немножечко подутит, и мы сейчас идем от Мадрида вон туда, в Посейдон. На самом деле уже не здесь есть много разных вариантов, мы просто показали вам несколько. А так-то она здесь обладает кучей информации, потому что она здесь является собственником своей квартиры. На самом деле мы сегодня с вами осматриваем вот эту вот часть. Возможно, мы даже с тобой сейчас зайдем в Посейдон, возьмем там кофе и дойдем до моря. Да. что покажем пляж. Да, но, посмотреть. скорее всего, это будет уже после того, как мы посмотрим квартиру. На самом деле, сегодня нам немножечко не повезло с еще одной квартирой, потому что с нее съезжают квартиранты. Да, как раз. И она красивая. Она красивая, ее больше всего хотелось показать, но как там все в коробках и ну, будет неинтересно. Ну и по самой инфраструктуре здесь есть Чита Маргарита. Кафе Южная кухня, причем она сделана как больше ресторана. Его, кстати, построили вместе с Мадридом совместно. То есть это изначально коммерция, которую строила АРС. И вот, пожалуйста, выглядит, ну, достаточно симпатично. И, по сути, вот эта вот набережная, мы на нее выходим, и сейчас в принципе можем дойти до моря, но нам Посейдон. Вот сюда. Я помню, когда-то Посейдон продавали по 75-85 тысяч. У нас даже здесь проходили несколько сделок. Средняя цена была там 115. Когда еще строилось, это все было по ФЗ. По-моему... Верхние этажи продавали по 145, и я тогда, помню, ходил и говорил, что да, кому это надо вообще? Что за дебилы будут покупать это по 145 тысяч? Просто, ну, грубо говоря, 9 этаж, что, 115, а верхнем стоил 145-150. Разница была прям гигантская. И даже 210 не выставляли цены. А потом у нас случился вот этот вот подъем цен, и как бы 210 превратилось в, типа, о, вот сейчас бы по 210, я бы, конечно, вообще забрал. Да. Но такого уже нет. 500 тут еще надо поискать но наше предложение будет по цене кстати интересная 408 рублей квадратный метр вот. она а, готова для сдачи и сейчас мы дойдем доберемся покажем вообще на самом деле здесь конечно стоит разобраться почему например тот же самый мадрид стоит 380 360 а здесь стоит 400, 8, 500 Разница только в том, что его построили по ХЗ-214. Он уже обжитой. Здесь огромное количество коммерции. Можно спуститься вниз. Но я бы, честно говоря, взял бы, наверное, больше Мадрид. Потому что он более такой аутентичный. В нем есть бассейн, он меньше. Здесь просто чуть ближе к морю. Там закрытая территория, чем мне нравится Мадрид. То есть только ты и больше никого. Все-таки посей дом... Все, хоть и штаба у огорожено, но тем не менее Пройти, все шнуряют да, через тебя, через а, все эти дворы, где детские площадки и все остальное. То есть одного ребенка не оставишь. Ну и у, у Мадрида, конечно, не оставишь по той причине, что там бассейн. Ну, и да. это тоже надо понимать и смотреть за безопасностью своих детей. Но зато здесь есть аптека, есть барбершоп, с другой стороны есть кафе. И очень крутой магазинчик называется Гастроман. Мы обязательно в него зайдем. А Может, также ездить, обязательно в него зайдем. Сады. Что еще Спорт... раз есть? Детские сады, спортивные, а, карате занятия. Так. То есть ну, тут все, в принципе, мне кажется, такой комплекс. Но в это можно далеко ездить не надо. Но на самом деле комплекс создает инфраструктуру на районе, поэтому можно пользоваться этой инфраструктурой, а жить где-нибудь по соседству. Здесь все рядом, благо проход сюда доступный, то есть без всякого ограничения английский детский сад санску В Посейдоне, вы помните, и вот квартира. Данная квартира 32 квадратных метра. Так. У нее есть выход. Вид на небольшое много... море. Если там в окошечко сильно захотеть, то мы можем его увидеть. Это ну, да, этой тюлью, конечно, окошко. всегда можно. Но как бы море вот. Безусловно, вы ну, любоваться будете в основном вот таким вот видом, но если голову повернуть, то будет видно... Вот такую историю, да? да? Квартира замечательно подойдет для аренды. Здесь есть гардеробная. Санузел, тоже, да? Да, санузел. Спиралочка и здесь уже все оборудовано для того, чтобы она сдавалась в аренду. Ну и цена этой квартиры на сегодняшний день 15 миллионов рублей. С небольшим торгом. Да, Хорошо. То... Вот. вот еще такой санузел, господа, в серых тонах достаточно стильно это все выглядит симпатично а площади здесь еще раз сколько 32 квадратных метра 32 квадратных метра здесь на самом деле возможно нужно будет немножко подкрасить стены потому что остались вот такие вот небольшие косяки но ну, потому что квартира как вы понимаете эксплуатировалась вот здесь это есть небольшой косяк но здесь кстати Жень, знаешь здесь же стояла тумба телевизионная большой диван, да, то есть, ну, да. мне кажется, его здесь не хватает. Дополнительное да. спальное место, почему бы и когда мы нет? разговаривали с собственником, она говорит, если клиента заинтересует данная квартира за свой счет, то есть, пожалуйста, диван лучше зависит. сделать. Уважаемые собственники, лучше делайте скидку, люди сами купят диван на свой вкус. Не нужно решать за людей. То есть, вопрос цены всегда решает очень много вопросов. Если вы хотите продать, торгуйтесь. Это всегда важно. А вот то, что я куплю диван здесь, но цена останется. сделать у человеку скидку. Он, возможно, купит диван дороже. Возможно, ему квартира обойдется дороже, чем это сделали вы. Но он от этого испытает такое удовольствие, что он надо сделать все сам. Что вы ему точно не предоставите никак. Короче, квартира конкретно под сдачу, либо для отдыха собственного. Как вы поняли, уже здесь 50 метров до... Ну ладно, 100 метров до моря. Все рядом есть. Огромное количество коммерций, куда мы, кстати, сейчас с вами сходим, вы посмотрите. И вот так выглядит квартира. Студия достаточно просторная для двоих, ну максимум троих людей подойдет. Вот ты сдаешь свою по 6-5 в сутки. Сколько можно давать это? Такая же цена. Да. Будет так же, да. Посейдон тоже хороший спрос. Они, в принципе, между собой два комплекса, которые конкурируют, да, то есть по, именно по сдаче в аренде, по цене квартиры все-таки Посейдон немножечко выше, чем в Мадриде, да, но ага. опять же на любителя, кто-то хочет более уединенное, да, не так, не так чтобы было громко и шумно, это как раз а, Мадрид. Кому нужно прям вот именно море в шаговой доступности выбирают Посейдон. Да тут и разница, там, господи. И там будет э, для аренды хорошо и для продажи хорошо, поэтому стоит только выбирать. Осталось дождаться школы теперь, тогда цена еще будет больше. А, однозначно школа необходима ее просто здесь строят ну сколько тут, может метров 300-400, да? Вот так вот еще раз выглядит это все, господа, убранство можете у нас ее также на сайте увидеть либо в инстаграме мы вообще размещаем короткие видео, по этой квартире она тоже есть, так что обращайтесь Женя вам это все поможет, а мы с вами идем вниз смотреть инфраструктуру. Господа, квартира у нас просмотрена а теперь мы с вами пойдем сначала в кафешку, а потом сходим на море Надеюсь, что дождик еще сильнее подутихнет. Может быть, конечно, и подусилится. Но мы все равно до туда с вами зайдем, потому что пляж здесь важен. Так как покупается именно курортная составляющая. Рядом с морем. Как вы понимаете, внутрь самого двора мало кто может заехать. Только привилегированные, потому что есть шлагман. И там же есть еще подземная такая парковка. Здесь уже вся, в принципе, коммерция зашла. Нам нужно в гастроман Это вон та вот вывеска. Очень правильные продукты. Ребята возят их с мира, с Европы. Там можно встретить, встретить настоящий ОМОН. Очень вкусное кофе, пасту. То есть все, что хотите, здесь можно найти. Их на самом деле три. Есть на рынке Фабрициуса, есть один здесь в Посейдоне и один находится в американском в Сириусе. Оп, Пойдемте посмотрим. Все здесь красиво. Очень вкусная винишка, ребята. Очень вкусные конфеты, полуфабрикаты. Помимо того, что вы здесь можете задариться чем-нибудь вкусненьким, вы еще можете у ребят просто посидеть. Так, морепродукты, у них есть всякие полуфабрикаты. В общем, все-все-все-все-все есть. Все вкусное. И все самое главное, что импортное, господа. Русских товаров здесь, по-моему, вообще нет. Икра лососевая есть вот кредитки всякие, хамон даже есть у них но его так просто здесь не найти кофеек и спит идем на пляж и параллельно осматриваем инфраструктуру посейдона здесь вот такая детская площадка к сожалению в сочи нельзя поставить большие детские площадки потому что земля на вес золота и вот такие вот у нас в основном встречаются благо квартира у нас не с видом сюда не на детскую площадку но тем не менее она здесь есть пивной номер один но коммерции прям вообще вся занята да, да в посейдоне да. прям вся Тут вот еще какие-то овощи, фрукты Магниты продают. Магнит да, большой, мы сейчас его, наверное, У -у -у. тоже зацепим, если... Ну да, скорее всего, зацепим. Это, насколько я помню, апартамент, вообще какой-то комплекс. У них банкомат ВТБ стоит, и вон там магнит. Мы сейчас вот так вот с вами пройдем туда и окажемся на пляже. На самой Мамайке еще очень хорошее расположение транспортное, потому что здесь есть выход на железнодорожную станцию. Вот лестница туда идет. И вы можете воспользоваться ласточками пригородного значения. То есть та, которая идет в Краснодар, конечно же, здесь не останавливается, но та, которая идет из Туапсе в аэропорт, насколько я знаю, останавливается здесь. Она вот сверху, это железная дорога. Ее, кстати, собирается переносить там через 10 лет, где-то так примерно, и ее здесь не будет. И мы выходим с вами на пляж Мамайки. Мы когда-то здесь даже открывали точку давно это было но тем не менее было и я так понимаю ее немножечко перестроили и переделали Да, раньше было и вот здесь вот павильончики стояли но сейчас здесь вместо павильончиков стоят лавочки здесь вы можете господа прикупить курортные товары спа доктор фиш спа господи silver джек то есть по... ювелирку на пляже продают вот это сильно конечно переодевалки вот сверху та самая станция и здесь раньше стояли павильончики такие благо их отсюда убрали вот прям огромное спасибо потому что так выглядит сильно лучше чем с павильонами давно здесь не было, построили вот такое вот сооружение какая-то летняя веранда кафе но, в принципе, оно и сейчас функционирует, да, я вижу. Там свет горит, я думаю, что там достаточно вкусно. А самое главное, что здесь есть белый песок, они зачем-то навезли. То есть кайфово будет. И открывается вид на море. Вот такой. А, как оно вам? Ну и, в принципе, сам пляж длится туда-далеко. Он, в принципе, выглядит весь плюс-минус вот так. Летом здесь, конечно, огромное количество людей, но сегодня у нас погода такая, что мы не можем вам это все показать красочно и красиво, потому что пасмурно. Но Мамайка именно ценится за счет того, что здесь недалеко до моря, можно пешком добраться и вот просто бросить лежачок и кайфовать. Летом вся прибрежная зона занята лежаками, угу. то есть тут в принципе, наверное, вся до 72 километра или 73 -го, 73 -го километра вся зона в общем лежака да, а второй ярус очень здорово сделали детские батуты э, детские площадки также там э, песок и есть возможность поиграть в пионербол то есть ну, кто это любит в тенечке пионербол да, представляешь, через Не сетки. в волейбол, именно в пионере. пионер. Через это, вы полу. знаете, да, в чем отличие пионербола от волейбола? В волейбол это нужно просто касаться мячком. пионер это когда ты его ловишь и потом бросаешь. Да, да. именно это в пионер-бол пионер играет. Ну там, наверное, желания у каждого разные. Вот здесь вот живут еноты. Где? Вот здесь. Я не знаю, сейчас они живут. Ну, Пойдем посмотрим. А живы, нет. А вот здесь вот сверху у нас находится апарт-отель Крымский. Его не видно, конечно, но тем не менее, он там есть. Вообще, на мой взгляд, микрорайон Мамайка подходит именно для собственного проживания, именно такого короткого на отдыхе. Для ПМЖ здесь пока еще нет школы, но ее доделывают. И когда ты говоришь к сентябрю, да, ее примерно будет хорошо, если откроют. Я очень на это надеюсь. Вообще все говорят, что к концу года, но ну, в сентябре, в начальному году, мы все-таки ждем ее очень сильно. Да, и когда она, конечно, будет здесь, то район станет полноценным для ПМЖ. Пока он, к сожалению, не для всех подходит, но пляж, кстати, очень хороший сделали. Ну и тут как раз второй ярус, да, с насыпным песком. В принципе, детки здесь с удовольствием играют, и тут а, за счет деревьев есть тень. То есть, если там ну, внизу мы загораем, то здесь мы прячемся от солнца. Короче, пляж действительно большой, он длинный. Мы его весь не пройдем, но вы его увидели. И у нас есть еще один вариант. Мы его с вами сейчас посмотрим. Жень, Жень, да. куда приехали? Каньон Каньон 3. Так. Здесь у нас есть квартира в продаже 10500 с террасой. А, получается, она сама 29 квадратных метров и терраса 3 квадрата в подарок. Квадрат. Терраса не огорожено, но есть техническая возможность это сделать. Все, идем смотреть. Здесь у нас огороженная территория. На самом деле новый комплекс, данный, такой небольшой, он не многокорпусный. Здесь у нас большая такая спортивная площадка, там дальше детская зона какого-то тут просто лавочек и достаточно приятное вот такое озеленение. Сейчас мы ждем, когда нам откроют и зайдем внутрь. совсем познакомимся познакомиться поподробнее. Здесь, господа, очень приятное озеленение, приятная травка. И вот, собственно, терраса. Вот так она выглядит. То есть вы, конечно, здесь можете сделать небольшое ограждение. У вас будет собственный такой балкончик, типа маленькая терраса, куда вы сможете выйти, копить там кофеек, еще что-нибудь и закайфить. На первом этаже, за счет чего можно вынести и сделать на… Давай, соберись. Квартира располагается на первом этаже, за счет чего можно вынести оконный блок. Нахера его носить? Еще вот-вот истерика все вспоминается. Квартира располагается на первом этаже, за счет чего можно сделать террасу. Выход на террасу как раз у нас осуществляется из… Самая квартира, да? Самая вот квартира, да, то есть как раз та лужаечка красивая. Площадь этой квартиры 29 квадратов, терраса не входит а, в площадь, угу. а, то есть плюс 29, плюс 3. И а, данная квартира... квартира представлена студией. Да, по цене на данный момент 10 500. Здесь есть также гардеробная. О, нифига, какие двери здоровые. Да, прям зашел, так зашел. А что-то не, не получилось. Да, она, а, она здесь свет. закрыта просто вот. Не думайте, что тут все поломано, вот все открывается. Вот так выглядит гардеробная, на самом деле очень хорошая, причем это модульная, тут все это можно перевесить, например, если вам вдруг не хватает высоты там, под ваши вечернее платье, вот например, как это, вы можете поднять вот эту часть еще сделать ее выше, и у вас разместится больше здесь вещей. И вот так выглядит на сегодняшний день санузел, в нем еще не до конца установлена раковина, то есть вот под нее здесь есть вывод. Ну, и она вот сюда встает на самом деле очень хорошее решение потому что она еще пока не стоит можно сделать раковину на стиральной машиной столешницу то есть это будет очень крутое решение и я вот так у себя сделал ни разу еще не пожалел вообще здесь диван здесь кухня и есть вывод под стиральную ух, стиральную посудомоечную машину где-то он должен быть здесь в общем, Они... выход есть, нужно где-то его найти и потом переделать здесь немножко кухню и сделать фасад, который будет открываться сюда. Не проблема вообще, тем не менее. Мне на самом деле очень нравится кухня здесь. Знаешь почему? Потому что нет верхних ящиков. Mm -hmm. Смотрится симпатично, воздушно, и, пожалуйста, вот там трекники и светильники. Да, может быть, смотрится легко, но опять же, я за функционал. У меня всегда есть что-то. Эта поставить. квартира, никогда у тебя uh -huh. двое детей, Жень. Да, эта это квартира, не для них. Максимум для двоих. Вот. но если ее рассматривать для аренды, чем в принципе этот комплекс интересен, за полностью закрытая территория, детская площадка она вот будет с стираться. Отсюда можно на... прям наблюдать. Да, но поправил. опять же квартира не для детей. Нет для детей. Ну или, или если например аренды, мама приехала сюда, но ну, максимум с тремя. Десять с половиной миллионов, господа, на сегодняшний день это все стоит. И как бы с инфраструктурой Мамайки вы уже сегодня познакомились, что вообще есть. Верно? Да. Сдаваться она будет чуть-чуть, ну, наверное, дешевле, чем твоя, но она и стоит дешевле, чем в Мадриде. Да, чем Мадрид, да, и... Примерно на 3 миллиона рублей. И как вы видите, она тоже с абсолютно новым ремонтом, то есть она укомплектована. Пожалуйста, заходите, сдавайте, используйте ее самостоятельно, в общем, как хотите, так и поступайте с ней. В общем, господа, мы с вами сегодня посмотрели ряд предложений, которые встречаются на Мамайке. Это далеко на самом деле не все, которые есть, но такие более-менее интересные, которые вообще здесь встречаются. Знаете Женю, что у нее здесь есть масса других предложений, если вас интересует район Мамайка. Также Женя у нас занимается очень плотно сиянием Сочи, потому что у нее в самой там есть квартира, господа. Вот такие вот у нас богатеи здесь работают который даже не считаю, сколько вместе месяц зарабатывает на аренде. Ну вот, знаете, что у нее есть предложение, мы скоро снимем видос по сиянию Сочи. Но если вдруг что-то уже интересует, то, в принципе, можете ей набрать, она вам все расскажет. По-моему, лайки Женины контакты указаны на сайте. Сайт у нас вот здесь. И вам всем хорошего настроения, удачи, обращайтесь и пока. Кулачок, Женя, ты чего? Все. Милая, да, девчонка? Ну, а она замужем, там? так что да. не, не, не вздумайте ни в коем случае. И у меня двое самых замечательных малышков. Вот, так, что, так что если вы видите нас прогуливающимся по набережной, можете ли махать ручкой. Махайте, господа.